Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Давно ждали новый ролик. Я предлагаю сегодня установить камеру кругового обзора. Ну или камера 360 ее называют. Она немного работает не так, как вы себе представляете. Давайте посмотрим. Я ее установлю. Она помогает при парковке, а также при вождении. Итак, для этого нам понадобится комплект фронтальная камера с проводами, так две камеры боковые на зеркала вот такие так. и самое главное модуль модуль который сопрягает 4 камеры и подключает их в одно устройство так ну сейчас а сейчас все по порядку Модули есть провода для подключения. Подключаются они таким образом. Так, разъемы все в свои места. Так теперь Здесь есть провод масса, провод питания. Питание у нас идет на ACC, это значит на зажигание. Так, и идут видеовыходы 1 и 2 здесь вот написано DVR DVD то есть DVD это вот как раз тот выход который нам нужно подключить в магнитоле. Так подключается он я так думаю вот этим проводом. Здесь у нас еще разъем для джойстика. Здесь есть джойстик, который будет управлять камерами. То есть он на четыре кнопки. Так, то есть четыре положения будет. Тоже его подключаем. Теперь разбираемся с этими проводами. Так, здесь. Провода у нас достаточно длинные, но для чего они нужны, их много. Back это задняя камера. Left это левый поворотник. Так DVD control. Это я не помню, куда подключишь. Сейчас в схеме посмотрим. Правый – это правый поворотник. То есть вот эти идут на сигнал поворотника, вправо и влево. Это на заднюю камеру. Так, в схеме ничего нового не написано. Так. Как же его подключать? Значит массу цепляем на массу. А, давайте соединим все остальные разъемы. Они все абсолютно идентичны. Но у них подписано. Передняя камера, левая, правая, задняя. Положение ну, обязательно, потому что автоматика работает в строгой последовательности. Итак, здесь у нас подключена задняя камера. Так, задняя камера. в этот же разъем на мониторе нам нужно воткнуть общий то есть выход будет со всех камер одинаков и он будет именно туда куда подключалась задняя камера вместо нее вот так так задняя камера вот этот разъем он будет у нас подключаться на реакм вот он реакм ин подключаем его сюда так теперь э, с заднего хода так с заднего входа у нас идет на бэк. Так, бэк у нас серый. Значит, серый провод соединяем с задним проводом. Теперь реверс соединяем с проводом, который DVD Connect. Он у нас будет запускать работу монитора в режиме камеры. Так, черный сажаем на массу. Масса у нас на магнитоле тоже черный. у нас зажигание плюс он идет на зажигание на АТЦ АТЦ у нас на магнитоле тоже красный значит красный ставим на красный можно проверить как у нас работает задняя камера потому что она уже подключена и через модуль зажигаем работает но уже через модуль далее нам нужно все камеры вот задняя была подключена то есть мы ее провели через модуль теперь нужно все камеры передние и боковые привести все провода чтобы зацепить их на модуль. Вот у нас входящие. Значит, тащим все сюда. Так, для этого снимаем зеркало. Теперь смотрим, что у нас с этой стороны. Нам нужно протащить вот сюда. Для того, чтобы его протащить, нужно... чтобы у нас зеркало не перекусывалось нужно вот здесь выточку сделать выточку проточку для этого я возьму напильник и напилю здесь провод о, для провода канал Теперь берем камеру и укладываем этот провод. Так, нам нужно протянуть его внутрь. Внутрь мы уже протягивали как-то провода. Сделаем это точно так же. Так, Камера будет стоять примерно вот так, значит провод можно положить вот так и закрыть его. зеркало восходное положение так. Вот у нас камера выходит хватает так все нормально провод не пережимается камера будет стоять примерно вот так так я даже думаю надо немножко вытащить чуть-чуть вот здесь поставить чтобы она у нас смотрела как можно дальше, но при этом нужно сохранять э, расстояние, чтобы у нас на зеркало не попало, чтобы провод не гнулся. Вот так, нормально. Теперь вот этот провод нужно протянуть, как мы протаскивали все провода, в тот же самый уголок. То есть точно таким же образом нужно затащить его в Тягиваем разъемчик, втягиваем через уплотнитель. Вот так, Оп. так. Отсюда вытягиваем э -э, коннектор для того, чтобы соединить камеру. Я провел сначала проводов, но не стал так снимать. Я думаю, это не сложно. Так, теперь соединяем этот коннектор и не спешим прятать, потому что... Здесь есть две петли, как вы заметили, белая и зеленая. Одна из них рисует парковочную дорожку, которая нам в данном случае не нужна. А вторая разворачивает изображение. Вот это может быть понадобится. Почему? Потому что, возможно, у нас э, по умолчанию на степях фронтальная камера. А так как мы будем использовать эту камеру в зеркальном изображении, то какой-то из этих петель придется перерезать. Поэтому пока что не затаскиваем туда и не закрываем крышку так теперь провод который пойдет до магнитолы он достаточно длинный потому что камеру укомплектовывает для всех на все случаи жизни вот Поэтому соединяем видеосигнал и соединяем плюсовой. Есть маленькая хитрость. Здесь есть еще минусовой провод, но минусовой также присутствует на цоколе RCA. И поэтому не всегда нужно цеплять надо сначала посмотреть изображение в противном случае может оказаться что масса будет лишней и начнутся полосы по экрану поэтому сначала зацепим только плюс а минус будем иметь ввиду так, ну и фиксируем изолируем и фиксируем разъемчик чтобы он от вибрации у нас не расконнектился так этот провод уже в салоне протащить его под за обшивками не составит труда я так думаю поэтому пока оставляю его здесь точно таким же образом соединяем правое зеркало я это снимать не буду и покажу как подсоединить переднюю камеру Итак, Фронтальная камера была приобретена специально для Hyundai. На Алиэкспресс есть такие камеры. Подбираются они по размеру. Так, устанавливаться она будет вот сюда нижняя часть значка вот так. Вот, размеры указаны там и то есть камера будет выглядеть у нас Практически как заводская. Мы взяли самую маленькую. Она почему-то сюда не хочется залазить. Надо будет, наверное, подрезать немножко здесь кромочку. Сейчас я этим займусь. Так, не входит, а вверх не хочет. Так, ну и тем не менее, после того, как я ее установлю, закрепим ее пластинкой и закручивается. провод проводим в салон. Доступ есть. А, чтобы не откручивалась гайка, рекомендую ее немножко резьбу намазать каким-нибудь клеем. Неважно каким. Так. Теперь провод вытягиваем. капотное пространство так. здесь можно уже закрыть потом соберем так далее нужно провести провод Провод у нас протаскивается под какую пространство где-то в районе педали. Если там нет отверстия, его придется просверлить, либо протащить вместе с тросиком. Здесь также есть две петли, которые вот в этом случае, скорее всего, трогать не нужно вообще, потому что фронтальная камера идет как фронтальная. И разворачивать изображение нужно только в крайнем случае, а парковочная дорожка на фронтальной камере будет лишней. После того, как мы вытаскиваем все камеры головному устройству, нужно их соединить все к блоку соединения. Так, О, напутал теперь. Морские узлы завязываются сами. Так. фронтальную камеру я обозначил изолентой потому что они выглядят абсолютно одинаково когда уже здесь чтобы их не путать вот. и вместе слева шли и левая камера и фронтальная значит цепляем в этом же порядке фронтальная камера фронт кам цепляем сюда и нужно будет питание зацепить так теперь левая камера leftcom in. Так, и отсюда у нас с правой стороны вышла правая камера. Запас проводов очень большой, потому что камеры используются как задние, как фронтальные, на разных автомобилях. Поэтому запас просто нереально бешеный. Так, теперь кам. Фрон... Right так, да, правая камера. Соединяем. И та камера, которая была соединена у нас на магнитолу. Так, вот она. Да, задний ход, бэк мы уже подключили. Теперь осталось подключить только камеру. Так, Вот так вот. Ну и заднюю камеру, если хочется включать потом с джойстика, то придется подключить вот этот провод к камере, а там сзади делать развязку из диодов, чтобы у нас задний ход не включался вместе с камерой. Либо подключить камеру сюда, а этот провод подключить на... Задний ход напрямую То есть тоже как вариант Ну я вот пока так оставлю То есть будет в автомате срабатывать Ну и Соединяем Питание камер Для того чтобы проверить Все заизолировали Так все вроде бы как подключено. Ну, включим магнитолу и посмотрим, что у нас будет. <звы> так, задняя камера включилась. Фронтальная камера включилась. Так, это замечательно. Теперь, я еще не подключал поворотники, но вот фронтальная камера через 10 секунд выключается. И попробуем включить правую камеру. Так, правая камера у нас, вот не правильно работает. вот левая камера, тоже правильно работает. Мы видим дверь. Открываю дверь, видно достаточно много. Можно повернуть еще камеру, немного угол здесь вот уменьшить, дверь сделать вот так. и Будет больше угол обзора. То же самое с той стороны. Ну, примерно вот так. Сейчас теперь нужно подключить правый и левый на поворотнике так, иногда поворотники есть на э, аварийке так, аварийка у нас аварийный сигнал, аварийный сигнал. Так, да, он у нас не там нет здесь нет такого значит нужно будет тащить э... значит нужно будет тащить где-то порог там находить правый, левый, поворотники и на них зацепить эти провода. Сейчас я это сделаю. Так, левый, желтый. Это левый. Надо поменять левый и правый Ну вот, после подключения Включаем камеру Правую Так, у нас получается Камера э, Так, а выглядит как будто Левая дверь, да? Так, для того, чтобы Это у нас получается изображение Прямое, нам нужно зеркальное Для того, чтобы его развернуть Нужно выключить камеру И разрезать одну из петель Так, которые я вам говорил так ну вот какая из них я не помню ну давайте разрежем белую так включаем вот у нас теперь дверь так как положено так. ну вот камеру так теперь левую камеру тоже также нужно будет настроить но ну, в данный момент включая поворотник включается камера видно достаточно хорошо обзор хороший то есть для парковки видно прямо бочину машины ну и как бы задний вид при обгоне и так далее слепые зоны открывают очень хорошо видно соседнюю машину которая стоит через два парковочных места то есть на дороге должно быть замечательно так ну также настраиваем левую камеру так вот у нас много двери значит нужно немножко поправить камеру подвинуть вот так так и она у нас тоже в зеркальном изображении значит тоже нужно перерезать петлю иначе у нас получается две правые двери Так, выключаем. Так. Теперь еще раз включаем поворотник. Вот она. Так, камеру надо еще немножечко подвинуть. И проверяем еще раз задний ход. Задняя камера, после нее передняя включается и автоматически погаснет. Так, здесь есть джойстик. С джойстика можно управлять активно камерами, то есть как бы включить ту, которая нужна. Например, вправо двигаем, правая включится. Влево двигаем, левая включится. Если сделать вниз, включится передняя. Так, ну и опять вниз она выключится. Все. Автоматически работает при переключении передач и включении поворотников. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, дизлайк, подписка, комментарий. Увидимся в будущем. Совсем скоро. Всем удачи.